Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, это, конечно, необычное мероприятие сегодня, необычно не то, что Россия является отчетным гостем такого крупного мероприятия в Париже, но необычно, что президент Франции уделяет столько много личного внимания и пригласил нас с вами сегодня в Елисейский дворец. Этому, мне кажется, есть несколько причин. Прежде всего, «Любовь и интерес президента Франции к русской культуре и к русской литературе». Потому что президент Ширак, правда, это было много лет назад, но занимался лично переводами русской классики. И сегодня в разговорах о, в разговорах о развитии общего гуманитарного пространства в Европе вот такой настрой на развитие наших отношений в гуманитарной сфере оказывает серьезное влияние на строительство новых отношений на европейском континенте. Но, мне кажется, есть еще одна причина такого доброго отношения к российской литературе, к российской культуре. Я считаю, что Россия внесла достаточно серьезный вклад в развитие Французского языка, развитие французской культуры, в и популяризации французской культуры на протяжении достаточно длительного времени, имея в виду, что с конца 17 века и почти полтора столетия, по сути, вся российская элита была двуязычной, говорила на французском так же, как и на своем родном русском языке. А может быть иногда даже лучше. Взаимное проникновение двух культур играло и в настоящее время играет огромную роль в развитии европейской культуры и европейского гуманитарного пространства. Многие поколения российских граждан воспитывались не только на, на, на российской русской классике, но и на европейской, в самом широком смысле этого слова, не в последнюю очередь, на французской. Редкого, э, э, вряд ли можно найти, наверное, у нас в России сегодня взрослого человека, который не зачитывался бы в детстве романами Жюли Верна, либо Дюма. Трудно представить себе человека в России, который не знал бы имен Виктора Гюго, других выдающихся деятелей литературы Франции, таких как Бальзак и прочее, прочее. И мы знаем, как относятся во Франции к Пушкину и Достоевскому. Я просто уверен, что те люди, которые сегодня находятся в этом зале, те авторы, которые представлены на Нижней ярмарке, представляют и традицию, развивают традицию, русской литературы, но наверняка представлены произведения, которые отражают сегодняшний день развития нашей страны, сегодняшнее настроение и чувство российского народа в новой демократической России. Я хочу пожелать всем вам успеха и еще раз поблагодарить на этой ярмарки, поблагодарить руководство Франции и президента Ширака за то огромное внимание и поддержку которая оказывается руководством Франции развитие двухсторонних отношений, в том числе в гуманитарной сфере. Мягкости.